Завершаем знакомство со Stable Diffusion разбором вкладки Image to Image. Очень поверхностно, детально, я думаю, мы будем разбирать это в стримах. И частично в группе по Stable Diffusion в Telegram, куда я настоятельно призываю вступать всех, кому интересно эта нейросеть. А я не представляю людей, которым она неинтересна, или тех, кто продолжает пользоваться Mijoni или Dali, зная, что есть в Stable Diffusion. Потому что, например, вот, сгенерировали, например, вы автомобиль марки Audi, изображение вам нравится, но он его зарезал. А оно вам нравится. Что вы делаете в Medjoнне? Отказываетесь от изображения. Что вы делаете в Stable Diffusion? Переходите в закладку Image to Image и выбираете тут скрипт Out Painting, то есть дорисовать снаружи. Нам нужно дорисовать справа, значит все остальные галочки убираем. Ну, в общем, понятно, да, если бы нужно было сверху и справа, оставили бы еще Up. И выставляем, сколько нужно дорисовать пикселей. На машину хватит двухсот. Все. Сделаем три изображения. Он не просто дорисовывает, он по-разному дорисовывает. Ну, сейчас увидите. А, нет. Вот он тот момент. Я помню, что batch count и batch size все-таки отличаются, но не мог вспомнить, где это проявляется. Вот здесь. Здесь получаются одинаковые изображения, если менять бачкаунт, и разные, если менять бачсайз. Да, вот он дорисовал не только машину, но и фон. Вот это даже вполне сносно, но плохо получается у него корма. Я помню, долго бился именно на дорисовке, вот прямо постоянные артефакты. И вот вам лайфхак. Вернее, правила общения с сетью. Что сделать, чтобы он нарисовал машину правильно? Добавить в промпт слово Avant, то есть универсал, если говорить про Audi. Нейросеть учится на изображениях и прекрасно знает разницу между универсалом и седаном. Но если ей не сказать, что конкретно вы хотите, она становится глупой, как моя собака Кора и рисует что-то среднее. Не всегда, но часто. Но вот, один из трех почти идеальный. Ну и давайте сразу закончим процесс и сделаем апскейл. Ну то есть сделаем изображение в высоком разрешении. Сейчас оно 512 на 1024. Здесь указываем во сколько раз увеличиваем. Давайте сделаем в два раза, мне будет достаточно. И здесь люди по-разному смотрят на метод, сколько методов, столько мнений. Я делаю так. Первый апскейлер вот этот, он делает грязно, но натурально. А второй вот этот. Он делает чисто, но зализано. На мой взгляд, некрасиво. И поэтому я его даю примерно на 40%. Не настаиваю, еще раз, я делаю так. И все. Получили хайрес. Это один вариант, вам нужно увеличить. Другой вариант, наоборот, уменьшить. Ну то есть вырезать какой-то объект. Можно, да без проблем. Надо только убрать скрипт, который делает Outpainting. И тут начались разные варианты. Типа при таком условии получится так, при таком так. Записал, но понял, что это еще один урок, поэтому все промотаю и расскажу именно как вырезать. Значит берете нужную часть изображения и ставите denoise на 0.1, то есть на 10%. Все. Он вырежет не квадрат, а условно крупность, которую вы выделили. Соотношение сторон он сохранит от исходного изображения. Или надо поменять. Но это в том случае, если тут стоит crop и andresize. Потому что если стоит просто ресайз, он вам просто ресайз и сделает. То есть сплюснет или растянет в зависимости от того, какой участок вы решили захватить. Дальше очень быстро про скетч. Значит, однажды у меня была такая задача. Нужен был череп, реалистичный, но в три четверти. Был использован Минджони, потрачено полтора часа. Кое-как добился и то не того, что хотел, но хоть чего-то. Здесь он в принципе и так делает неплохо, ну то есть это в принципе то, что мне и было нужно, но покажу все-таки чем хорош скетч. Вы закидываете какой-то рисунок и говорите сделай примерно как я нарисовал. Можно ему еще рога прямо тут пририсовать. Denoising Strength это как бы сила творчества. Насколько сильно он будет соответствовать рисунку. Так, ну тут только соотношение у нас не соответствует. Вот так. Поставим на 40 процентов. Он сделает такой шавш. Нет, мало. Поставим на 90 процентов. И сид тут не нужен от Ауди. И получим череп в три четверти. Примерно там и в таком виде, как мы нарисовали. Рога только не смог приляпать, сложно им удается человеческий череп с рогами. Богословски подкованная нейросеть. И несмотря на то, что главное в закладке Image to Image закладка InPaint, где вы можете удалять или заменять какие-то элементы изображения, мы перейдем к выбору модели, потому что на InPaint уже не осталось времени. Вот самый крупный сайт с моделями. Модели выкладывают простые пользователи, которые дообучают их в Stable Diffusion G. Тут примеры того, что делает конкретная модель. Обычно примеров больше. Выбрали модель — скачали модель. Кроме CKPT есть еще модель с расширением Safe Tensors. Safe Tensors предпочтительнее, она безопаснее, но мне кажется это условно. В любом случае устанавливаются они одинаково. Скачали и положили в папку Models Stable Diffusion. Теперь в интерфейсе надо нажать вот эту кнопку, чтобы он ее увидел и выбрать установленную модель. Пройдет какое-то время, она загрузится и можете пользоваться. Информации, которую я дал в этих пяти уроках, недостаточно, чтобы генерить в Stable Diffusion именно то, что вам нужно. Но достаточно, чтобы просто генерить в Stable Diffusion изображение и иногда получать то, что вам нужно. Не обещаю, что закончил с уроками, возможно, буду делать продолжение по мере появления новых фич.